Сегодня ночью снился сон. Существа, похожие на Нунаков. База подземная. Кишащая этими тварями Матрица С миллионами этих существ Клоны Кишащие С этими существами Подземная база На нашей планете Людей едят Пожирают живья, Превышают в куколок Высасывают мозг И тут Одно из существ Тянется к тебе Но ты бежишь Ха -ха -ха. И убираешь А потом еще одно существо То, что Возненавидело всех остальных тебе скажет я их уничтожу не беспокойся Макс идет ихнее логово и уничтожает детонацией всю эту подземную базу на месте базы появляется глубокая яма с вонью и все это произошло на территории каньона и это существо убивает их всех, уничтожает базу людей, тех, что схватили, уже не спасти. Их уже нет в живых. Об этом никто не знает, только ты знаешь. база уничтожена уничтожены эти твари Матрица погибла и жизнь снова течет.